28 декабря Координационный Центр социальных проектов проводит благотворительную продажу творческих работ участников городского конкурса «Новогодняя игрушка». На собранные средства будет оказана помощь детям с ограниченными возможностями. Ждем вас! Торговый центр «Европа-Сити» «Цокольный этаж» начал акции в 10.00. Купи новогоднюю игрушку. Подари ребенку радость.